Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Пит Торботюкс. Дорогие друзья, в прошлый раз я обещал вам, что обязательно расскажу, какая история случилась с нашим зайчиком Little Bunny. То, что я обещал, я сегодня выполняю. Сегодня наш, у нас урок номер четыре и мы будем внимательно слушать. Дорогие друзья, вы слышали крик лисы? Будем читать. It is winter, зима. Little bunny and his friend decide to walk in the wood. Little bunny, маленький бани, и его друг решает погулять в лесу. Suddenly they heard some noise and voice. Внезапно они слышат какой-то шумный голос. This is a fox, says Bunny. Это лиса, говорит Банни. And it hides into the snow. И он прячется в Снег. Fox wants to eat. Лиса хочет кушать. It long ago watches for them. Она долго наблюдает за ними надолго наблюдает за ними, следит за ними. She is waiting to jump and to catch animals. Она ждет, чтобы прыгнуть и схватить, поймать животных. She is waiting to jump. Она ждет, чтобы прыгнуть и схватить, поймать маленьких животных. Банни хайдс into the snow Банни прячется в снег глубоко. Фокс doesn't see little bunny and begin to run for bunny's friend. Fox лиса, не видит маленького бани. Не видит маленького бани. И начинает бежать за bunny's friend. И начинает бежать за бани другом, за его товарищем. Банни, Бани друг убегает прочь. Он испугался лисы. Nobody knows a wolf long ago watches for them. Никто не знает, что волк долго наблюдал за ними. Волк долго наблюдает за ними. Никто не знает, что волк долго наблюдает за ними. Маленький друг бежит к волку. И волк хватает его. The wolf catches strongly his teeth the little hare and goes to eat him. Волк сильно хватает своими зубами маленького зайчика и идет его кушать. Он хочет его съесть. Little bunny often change his place. Little bunny часто меняет свое место. Посмотрите, где сейчас он находится. Как он залез глубоко в снег? Он прячется. Why? Почему? Зачем? Для чего он прячется? If many seeds wolves and foxes to lose the direction. Если много мест, волки и лисы блудят, они заблуждаются, они теряют направление. И таким образом, когда, когда много было лежанок, они не понимают, в каком месте. И за это время зайчик может куда-то в другое место еще спрятаться. А если бы в одном месте лежал, запах был бы с одного места, и звери бы его обязательно обнаружили быстро. Sometimes little bunny looks out from the refuge. Иногда маленький бани выглядывает из своего убежища. He sits so all night. Он сидит так всю ночь. It is ill. Он болеет. У него, видно, температура поднялась. Высокая. Next morning Bunny's mother На следующее утро Банина мама finds him in the deep snow. Находит его в глубоком снегу mother saves little his life мама спасает маленькому Банни его жизнь дорогие друзья наш рассказ о little bunny и его друге закончен маленький Банни остался жизнь его спасла его родная мама. О том, что будет с маленьким Баной, какие истории с ним будут, вы узнаете в следующих выпусках на моем канале. Урок номер 4 закончен. Вы были на канале Питер Горбатюкс. Подписывайтесь на мой канал. So long. Всего вам доброго. Пока.